Bonjour les amis. Здравствуйте, друзья! Один из самых популярных рецептов среди хозяюшек капустные ладушки. Вкусно, сочно, сытно, незатратно. Капусту можно натереть на крупной терке. Я пропущу ее через блендер. Измельчаю ее на небольшие кубики. С луком поступаю также. Все перемалываю, но не до состояния пюре. Должны получиться очень мелкие, незначительные кусочки. К ним добавить яйцо, кефир, соду и соль. Все соединить до однородного состояния. Если есть свежая зелень, добавляем по вкусу. У меня сушеные травы с чесноком. Кстати, на этой стадии чеснок можно добавить и свежий, все по вашему вкусу. Также немного черного молотого перца. Опять все соединить и всыпать муку. Замесить тесто, оно получается как на дранике. Я обжариваю оладьи на очень маленьком количестве растительного масла. Они не подгорают, получаются золотистые и совсем не жирные. Огонь умеренный, можно накрыть крышкой. По времени занимает минут 7-10. Вот так выглядят в готовом виде. Люблю капустные оладьи за их нежность и всем советую. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и апьянтов!